Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И спустя какое-то время мы возвращаемся в мир видеоигр Вот, и всех э -э, хочу поздравить с прошедшими новогодними праздниками Рождественскими и там всякими, всякими такими Вот, э -э, хотел я записать, короче, первый видос в этом году по другой игре там по Resident Evil вот но мне пришло короче сообщение на почту предложение снять летсплей по проекту Хара вот так он называется вот это демка первая версия демки я так понимаю она очень сырая вот попросили снять отдали ключ вот Действие происходит в мире Сайлент Хилла Вы послушайте просто Просто послушайте Саундтрек Саундтрек просто круть Это же Sweet Dream Да? Sweet Dream Офигенно, я думаю меня не забанят за это Вот Так что так Посмотрим, взглянем И скажем свое Мнение Вот так, а у нас здесь нет настроек, есть только Exit Play. Давайте взглянем. Так, я не понимаю, вот это, наверное. Вот это, наверное. Окей. Итак. Ну. В плане, в принципе, как бы такой вот оптимизации, я вот смотрю, вроде как ничего. Ой. А я это... <свист> Я как по льду, короче, скольжу Я как по льду скольжу Влево-вправо у меня почему-то не работает Только вперед, назад Ну ладно, допустим Так, а мы в какой-то, какой-то, в какой-то какой непонятной дыре Что-то какая-то атмосферненькая музычка начала играть <свист> Такая прям да Окей, так, ладно, здесь чей-то пульс Какие-то штуки Непонятные лежат Пока, в принципе, ничего Вроде как не тормозит, но меня смущает Вот это управление Я думаю, у меня в бок вообще не поворачивает Просто я как будто, знаешь, на коньках скольжу Вот Окей Е, открыть дверь Ладно, пошли Кролик? Ёпта. Ёпте мать, кролик. Это был типа скримак, понятно. Так, чувак здесь лежит. А, я открыл дверь. Я думал, я думал, я на Да, блин. Непривычно как-то это. Влево-вправо не работает. Так, окей. Чувак на коньках скользит по каким-то катакомбам непонятным. Так, ладно здесь что у нас здесь у нас ээ... здесь у нас В смысле <смех> В смысле он поворачивает голову даже когда это я выбрал панель так ничего не работает мне нужно короче эээ... ладно R. мне нужно короче найти понятно R. мне нужно найти код Окей, кот. Все так какой то Все в какой-то жиру, что ли, не знаю. что так... Обед себе приготовил, что ли. Всю, всю квартиру, все катакомбы засрал. Все, все в жиру непонятно. -мо. моё Вода? Вода? You? Вода? Он сказал, вода? Чувак сидит на кресле и говорит, воды! Воды! Это... Это я, короче, после новогодних праздников, знаешь. Сижу такой на кресле. Воды! Воды! Окей. И все? Ты больше мне ничего не скажешь? Я могу с тобой взаимодействовать как-то, не знаю. Так, ладно, здесь записка. Опа. Картинка. Куропатка. Это... Да блин, я застрял! Это, короче... Фотография э -э, курицы. Знаешь, когда разделаешь курицу, она также вот так лежит, короче. Такая распотрошенная на столе. Кто-то сфотографировал, видимо. Так, окей. Six hundred twenty three демонс. Короче. 6. Что-то. Что такое хандрит? шестеро хандряд, короче. 23 демона. Короче, 23 демона, и шестеро из них хандрят. Окей. А может... Погоди. Это же... А может это пароль? А я больше не могу взять. Так, 6 и 23. Давай попробуем набрать. Давай попробуем набрать. 6 и 23. А -а -а -а. Так. 6, 23... А в смысле, а почему у меня не набирается? Может так? 6 и 23 Не понял У меня не работает Ничего не робит Ничего не робит Может я что-то пропустил? Ну-ка, давай зайдем Сюда посмотрим еще раз Повнимательный. Может я смогу с этим как-то взаимодействовать Пульс Пульс. ничего не робит я могу дверь только закрыть а двери надо закрывать нет все так темно и непонятно так может здесь на столе что нет на столе здесь ничего нет а как а, -а, а надо было нажать короче вот на эту штуку теперь я могу наверное 6 а в смысле? Может, что так? 6 и 23, да? Continue. Локет. Открыто. Мы гений. Мы гений. Так, закроем дверку, чтобы никто не, не, не вошел. Так, ладно. А, мусорки. Шкаф. Шкаф с замком. Ничего не работает. Все так Темно. У меня не фонарика я могу прыгать не знаю там садиться у меня фонарика нет у меня ничего нет и судя по всему я какой-то маленький ростом да видишь э -э, стул какой-то большой хотя двери нормальные а стул большой непонятно телефон так ладно давай поговоримся может здесь в мусорке есть что нет в мусорке ничего нет Ну так, слушай, э, вроде как атмосфера есть, да? Но... Сырова... Это что там? Скелеты обнимаются? Э, вроде как... Атмосферка-то она есть. Но вот управление кривое. Так, а что мне делать-то? Тут дверь закрыта. Найди ключ. Ищем ключ. Там... А, кстати... Это, наверное, какой-то отель. Да, скорее всего. Отель. Вот на таких вот штуках должен быть ключ висеть. Но мне туда не, не забраться. Мне туда не зайти. А где ключ? Здесь что-нибудь работает? Открывается? Нет? Здесь тоже ничего не, не робит. Может, ключ... В котелке в этом? Или... Здесь тоже нет. И бегать я не могу, да? Может, ключ здесь где-то висит? Эта дверь тоже не работает, да? Угу. Все, нас заперли, короче. Я в тупике, я не знаю, что делать. и. Ног у меня нет. Так, ладно. А, вот и ключ. Он прям лежит и сливается с диваном. Ключ хамелеон. Смотри, позоло золотые трубы. Золотые трубы. Надо спилить, как. Надо будет еще раз сюда наведаться, спилить, короче, и сдать. Так, а ключи, наверное, от двери, либо от этого замка. Нет. Скорее всего, я застрял. А, скорее всего, от двери. Во! Пошла жара, смотри, пятна крови или что это. Ке кетчуп. Кепчук. кетчуп Кепчук. Так, ладно, что это? Банка. А, здесь кто-то обедал, что ли? Здесь кто-то обедал, там какие-то бургеры, что ли, лежат? Да и опять застрял. <coughs> Управление, конечно, жизнь, да. Окей. Так, ящички. Не открываются. Умывальники. Еще одна записка, короче, понятно. Давайте. О, понятно. Я в английском не силен, поэтому давайте читайте, там переводите. Сами. И обязательно в комментах мне напишите. Пила. В комментах мне напишите. Будет интересно почитать. Еще одна пила окровавленная. Там чистая, тут окровавленная. Понятно. Пойдем в дверь. Опа. И музычка сменилась. Is this... we... What's going on here? Он даже разговаривает. Он даже разговаривает. Что здесь происходит? Он только сейчас, короче, дуплил, что что-то происходит не то. Я в космосе? Смотри, звезды. Где-то в космосе что ли? В космическом пространстве. Бляха, так темно. Я не знаю, насколько вам там будет темно, но мне очень темно. Так. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, что? Давайте пойдем по порядку. Блин, слишком мыльно как-то. Я не знаю. Я думаю, это сон какой-то, да? Это потому что все так мыльно, все так непонятно доведение то видения, наверное, моё -мо ⁇ Мать, ты что такое? Ты что такое? Или тоны? Так, еще одна записка. Окей, Лиза Гарланд. А, читаем, короче, переводим. уди Так, ладно. А Большой человек. Какой большой человек лежит. Короче, какие-то непонятно. То сначала похоже на отель. Тут теперь какие-то какие-то пытки, что ли, какие-то лаборатории или как какая-то больница, что ли, непонятно. Морг, что ли? Короче, какой-то какой-то психодел. Так. А, Музычка, конечно напрягает так э, не открыть даже ничего не пишется поэтому я думаю туда на ю моё дядя дядя ох леха как мило на прям не туда я не пойду -мо, там что такое? Там что-то дергается. Там что-то дергается. Но она за решетка, Я надеюсь, он не вылезет. Что это такое? Давайте посмотрим. Я застрял. У меня теперь не идет. Да, управление, конечно. Надо, надо, надо работать над этим. Надо работать над... Глава? Бляха, чем-то напоминает этот... Крэрофир, нет? Там тоже такая голова была, дергалась дёрг... постоянно. Она не вылезет? Жесть какой-то. Какой-то жесть. Я надеюсь, эта голова не вылезет не будет за мной летать. Так, здесь больше, в принципе, ничего нет, да? Нам остается идти в лифт. Блин, а как Мишна все-таки? Романтика. Так, ладно. Там этот дядька ушел. Ладно, дядька ушел. Так, окей. Это лифт. А где кнопка? Ой, верный театр. Тут, короче, не автоматика, лифт, не автоматика. Здесь надо нажать на Е, e, чтобы двери закрылись, и поехал лифт. И открыть, наверное, то же самое надо сделать, да? Окей. Okay. Так, опа, дверь открыть, дверь открыть, пойти туды. А это что такое? А, это, это тележки, да? Дверь открыть, пойти туды. Это дверь закрыться, закрыться, не открываться. Что, что происходит? Что происходит? Йокаламанэ, знак этого, Сайлент Хилла, знак, помните, да, Он на стене, знак Сайланд. Silent... Хилла, и сирена, как в Сайлент Хилле, это все. это, это, это, знаешь, это, это как тизер, просто сделали тизер, такую демку, как бы, да, просто, я думаю, игра, она будет, не, ну, немного не такой. Если, конечно, разработчик не забросит, вот, в принципе, а будет что-нибудь еще. Это сон, это сон, наверное, такая че, ну, а все. В принципе, хочу сказать неплохо, нет, неплохо. Сыро, очень сыро, да, демка очень сырая, но с учетом того, что это первая версия, так понимаю, видишь, демо 1.0, первая версия, даже неплохо, атмосферка, психоделики, вот этой сайлентхиловской, даже фира чего-то да, вот такого, я думаю, краевфир, он тоже, э, ну, вдохновлялись сайлентхилом, в принципе, вот, есть. Музычка, да, такая, там, ну, непонятно, вот эти вот психоделические звуки всякие. Не, неплохо. По атмосфере, да, а, неплохо. А, поправить управление. Управление. Мышка, мышка хороша. Мы, ну, как бы мне нравится, когда вот так вот, ну, как бы быстро так она двигается, все хорошо, гладко. Вот. А, управление именно вот этого вот, в сад, вот это вот, на клавиатуре. Берет назад, он как будто на коньках едет, на, ну, как как-нибудь не знаю по парещи, как-то ну, правдоподобнее сделать. А, влево вправо вообще не работает, нужно исправить, нужно исправить. Вот. Так в принципе в остальном как тизер, как демка, в принципе пойдет. Даже скримаки есть. Я думаю, если разработчик не забросит и буду усердно работать над этим, будет клево. Будет клево. Я понимаю, что это сложно, как бы. Вот, если лично я, я бы. Ну, со создать игру я бы не смог. Я даже не знаю вообще с чего начать, как это, что как это вообще делать. Вот. А, разработчик, если он начал, значит он шарит. Значит, он шарит в этом. Вот. Так что Так что дерзайте. Будем ждать. А новостей по игре, будем ждать новых демок, новых там, бета-тестирования или еще что-то, вот, будем ждать релиза. Надеюсь, не забросите. В принципе, все классно, все классно. Но вот с управлением, с оптимизацией надо поработать. Вот. А за саундтрек вообще вот этого свидрима огромный вообще там лайк, не знаю, лайк, да. И мне поставьте и... Авторы, поддержите игры, вот. Молодец, молодец, дерзай. Ну, я с вами прощаюсь, с вами был Валерий, всем до скорой встречи, подписываемся на канал, комментируем, ставим лайки, и до скорой встречи, всем пока.